Здравствуйте, дорогие друзья! На связи Жуниров Павел, психолог по тревожным расстройствам. Сегодня мы с вами изучим мгновенную технику для снятия тревоги и паники. Смотрите внимательно, сохраняйте себе это видео, пересматривайте, потому что вам нужно это освоить, чтобы в любой момент по щелчку пальцев избавляться от тревоги и приступов паники. Сразу хочу сказать, что эта техника – это дыхательная техника на релаксацию. Есть множество этих техник, но есть очень ключевые моменты, по которым мы пройдемся. И это всего 4 момента, которые вам надо соединить воедино, чтобы в итоге получить нужный эффект. В первую очередь, когда у вас возникает страх, он влияет на ваше состояние физическое, потому что как только возникла эмоция страх, ваш мозг направляет сигнал на почечник, на выброс адреналина. Ускоряется сердцебиение, возникает напряжение, возникает головокружение, различные дискомфорты, спазмы и так далее. Ваша задача заключается в том, чтобы физически убрать всю эту симптоматику, чтобы мгновенно чувствовать себя комфортно. Для этого мы и займемся дыхательной техникой. В первую очередь, вам нужно, первое, это сосредоточиться на своем дыхании. Просто сосредоточить все внимание на вдохах и выдохах, которые вы осуществляете. Пока вы не освоите это, ко второму этапу не переходите. Освоили первый этап, сосредоточились на вдохах выдохах, просто переходите ко второму. Дальше. Второй этап – это расслабленное дыхание. Дело в том, что когда у вас повышается сердцебиение, ваше дыхание учащается. Вы начинаете дышать, знаете, как собака, которая быстро бежит и не может никак отдышаться. Ваша задача здесь – успокоить свое дыхание, сделать его расслабленным. И главное – делать его приятным и комфортным для вас лично. Для кого-то это более глубокое, для кого-то менее глубокое. Но здесь задача не в том, чтобы глубоко дышать а в том, чтобы дышать комфортно, расслабленно именно для вас. Определите для себя сами, какое дыхание для вас является комфортным, и на него и ориентируйтесь. Третье. Это то, что вы начинаете считать каждый свой выдох. То есть про себя вы каждый выдох считаете. Это раз, два, три и так далее. И четвертое, это самое важное. Четвертый пункт надо добавлять ко всем трем, если вы одновременно все это должны делать. Четвертый пункт ⁇ это расслабление с каждым выдохом. Вот помните, есть такой момент в фильме, когда у вас вот какая-то кульминация, напряжение нарастает, нарастает, нарастает, а потом хоп-развязка, и вы выдохнули расслабились, сбросили это напряжение. Вот здесь то же самое делать нужно с каждым выдохом. То есть как только вы вдохнули, со следующим выдохом вы немножечко должны немного обмякнуть. Вы должны немножко подрасслабить какую-то, может быть, часть тела, если не можете всю. Но ваша задача сделать так, чтобы с каждым выдохом вы чувствовали себя все более и более расслабленным. Итак, давайте сейчас для примера небольшая презентация. Как это выглядит? Выглядит это так. Вы просто садитесь и, соответственно, начинаете дышать. Дышать носом, считаете выдохи и с каждым выдохом расслабляетесь. Вот примерно так это выглядит. Это нужно повторять до тех пор, пока состояние не придет в комфортное для вас. То есть, если вы пришли в комфортное состояние, это говорит о том, что вы добились результата. Но нужно соединить вместе все четыре компонента одновременно. Если мы говорим о примерах использования, то сначала... Ваша задача овладеть этой техникой, потому что многие из вас считают, что они могут ею овладеть сходу. Например, ночью применять, когда у человека бессонница. Вот если вы не можете заснуть, это самое лучшее, что вы можете для себя сделать. Но чтобы вы это могли применить, ваша задача днем сначала это практиковать. То есть, чтобы вы сначала освоили эту технику, а потом использовали ее вечером или во время, или перед сном или во время тревожной ситуации то есть вы должны ее сначала освоить даже в совершенно обычных для вас условиях то есть если вы себя чувствуете нормально постарайтесь расслабиться просто за счет этой техники независимо от того есть переживания или нет дальше используйте ее на возникновение других негативных эмоций таких как злость раздражение чтобы опять же успокоиться и тогда когда вы это освоите вы сможете применять это при тревогах очень многие люди они говорят что этот эта техника на них именно не срабатывает но либо они четыре компонента не соединили, либо они ее просто не освоили, поэтому они просто не умеют это делать. И если у вас есть проблемы с тревожностью, это то, что будет спасать вас в трудную минуту. Также есть некие такие неправильные вещи. Есть одна история клиентки, которая мне рассказала и пожаловалась на технику, сказала, что вот, эта техника, она на мне не сработала, я всю ночь считала выдохи и так и не смогла заснуть. Я говорю, а как это было? И она говорит, ну как, я досчитывала до 80-70, потом сбивалась и начинала считать заново. Вы же сказали досчитать до 100. Получается, что она, когда уже засыпала, представляете, как это выглядело, это вот так было, там 67, 68, 73. Ой, какие 73, Все заново считая до 100. И она просыпалась, и она снова сфокусировалась на том, чтобы досчитать до 100. Конечно, она не могла уснуть, потому что в тот момент, когда техника свое дело сделала, когда она начала теряться в счете, это уже значит, что она проваливалась в сон. Она должна была прекратить все это делать и дышать просто по-обычному, и она бы уже уснула. Но просто желание человека досчитать до 100 в итоге привело ее к дополнительному напряжению. Она себя как бы просыпайся, считай снова до 100. Это первый пример, так делать не надо. Еще делать не надо, это глубоко дышать. Многие стремятся прям к такому вот дыханию, знаете, типа на три счета выдох, на три счета вдох. Просто счет у всех разные. И при этом, когда вы так делаете, вы можете делать гипервентиляцию. У вас будет голова кружится. Многие это говорят, что я, у меня голова кружится. Конечно, если вы вдыхаете, выдыхаете, вам некомфортно, вам надо как-то это все делать, глубоко дышать это тяжело. Ваша задача сделать комфортное для себя дыхание, чтобы вы чувствовали, что вам так дышать удобно, приятно, комфортно. То есть. Не глубоко, но и не часто, так, чтобы это было комфортно именно для вас. Ну и третий антипример это когда вы просто считаете, что вы уже все. Вы узнали о технике. Вот вы просмотрели эти шесть минут видео и думаете: вот оно. Все, я теперь все знаю. Сейчас любой страх и все пройдет. Паника, все пройдет. Пытаетесь, не получается. Почему? Ну, потому что надо каждый элемент освоить в отдельности. А потом делать так. Один сделали элемент, добавили второй. Два вместе делаете, добавили третий. Три вместе делаете, добавили четвертый. Делаете все четыре одновременно в плохой, в простой ситуации, не стрессовой. Потом делаете четыре вместе с какой-то небольшой стрессовой ситуацией. И вот таким образом вы учитесь. Это как в тренажерном зале. То есть имейте в виду, что использовать ее без отработки до этого бессмысленно. Вы просто потратите время и не получите должного эффекта. А ваша задача научиться такой саморегуляции. Как бы, не, как бы казалось ни странным, но это все, что нужно сделать. То есть если вы это освоите, вы в любой момент, находясь в очереди на улице и так далее, сможете это делать. Многие даже спрашивают, можно ли это делать на ходу. Нет, на ходу нельзя. Вы должны просто остановиться сосредоточиться и подышать, хотя бы даже несколько выдохов сделать, вдохов-выдохов на счет на 10-30 повторений и так далее. Главное поймите простое правило, что вам нужно ее освоить, и потом она даст эффект. Поэтому желаю вам удачи в освоении. Всем пока.